Opel Astra H Astra J Человек потерял один ключ от машины Сделали ему запасной С кнопками Сейчас садимся в машину И заводим автомобиль Из памяти предварительно Удалены все старые ключи На программаторе было написано Что у нас Два ключа всего. Один вот этот и один второй, который мы держим в руках. Заводим его. Mm -hmm. Автомобиль успешно заведен. Откладываем его. Нам он сейчас не нужен смотрим количество ключей записанных в этот автомобиль вот и видим в данный момент в этой машине прописано два ключа один который сейчас у нас зажигание и второй, который мы новый записали все ключи из памяти удалены работать больше не будут